Здравствуйте всем! Очередной блог, который сегодня я хочу записать Скорее Отлик или собственное мнение Об отеле Адам и Ева В этот раз мы решили с женой Просто вдвоем съездить отдохнуть Пока ребенок находится на каникулах у бабушки Соответственно я попросил Отель соответствующего уровня Ну, либо что-то такое На уровне Топ там, Как сейчас модно, лухари где Можно хорошо, спокойно отдохнуть Море, нормальная еда Чтобы было спокойно Мне сразу предложили два варианта Мне предложили в один из вариантов Это отель, отель, не буду сейчас его рекламировать пока Возможно, в следующий раз в него съезжу Второй из отелей Это вот как раз Адам и Ела, Отель там 18+, плюс без детей сразу скажу, я не против детей, я абсолютно нормально отношусь к обстановке, когда дети вокруг пищат, кричат, все-таки это море, ну, все-таки дети это радует жизни, да, как ни крути. Но в этот раз хотелось чего-нибудь такого более спокойного. Мы ездили по-моему, с 22 по 26 августа, как раз самый-самый пик бархатного сезона в Турции а, Погода, сразу скажу, была очень приятная, при 40 градусах температура Это, да, Адам и Ева, это Белек а, При 40 градусах, которые были на градуснике, при той цифре, которая была на градуснике 40 градусов не ощущалось, потому что была а, достаточно такая, там, большая влажность при этом ощущение было, ну, порядка, ну, 33-34, да. Единственное, что сложно было дышать, потому что выходишь там на улицу с кондиционере сразу отдыхаешь такой воздух, ну, уж невозможно. Когда я уезжал, первый раз мне сказали о том, что, э, слушай, этот отель, он у людей вызывает два ощущения. Он либо очень нравится, ой, как офигенно, либо вы его просто начинаете ненавидеть. Э, на тот момент я так вот поднапрягся, думаю блин, что за отель такой какой. Видите, что может быть такого плохого Судя по отзывам, потому что я видел Это уровень, знаете, вот такой Майами-бич Пляж, девушки накачанные Там мальчики э -э -э Силикон губы, задницы Ну все, что только вот нужно Знаете, на море, да, вот когда вот едут там, вот, Чтобы глаз, как говорится, радовался вокруг тебя Окружение красивых людей Честно, да, наверное это то, что встречает тебя прямо, когда ты заходишь, тебя встречают высокие красивые девушки в белых платьях, в коротких юбочках, с крылышками ангельскими, там тебя провожают, пока ты ждешь на десепчине, там, пока тебя э, оформят, пока э, тебя поселят, тебе предлагают шоколад, там, 4-5 видов ставят на стол, э, шампанское, сок, воду, в общем, все, что тебе хочется. Ну, честно говоря, да, вот, когда приезжаешь, это очень круто. Тебя вот таким образом встречают. Это очень круто. Это приятно. Это, в конце концов, то есть, располагает к отдыху. И ты понимаешь, что ты попал в отель, да, там, ну, достаточно хорошего, высокого уровня. То есть, ничего не хочу сказать. Но, вот, внешне, попадая в отель, что ты видишь? Ты получаешь сразу, знаете, такой удар по мозговой активности. Когда ты видишь вместо привычного отеля, да, там, каких-то... Ну, я не знаю, там ковры, занавески да? там, Ну как привычно в отеле заходишь Там большая люстра Здесь вы попадаете просто в такого Глобального хай-тека и зеркал Вокруг сплошные зеркала Все в красно-белых тонах Это логотип этого отеля Квадратное яблоко Прикольно вообще на самом деле тема Очень мудрый человек придумал логотип и все, и везде вокруг зеркала Везде вокруг зеркала, стекло Там есть моменты, я фотографии выкладывал Там покажу, наверное, по дороге Когда, выходя на балкон, ты попадаешь В зеркальную комнату И вернулся обратно в комнату Честно говоря, я промахнулся, я лбом руманулся в стекло Ну, то есть настолько, как будто в лабиринте находишься Зеркально вот. Но это вот самое первое ощущение, которое ты то есть, это... Поначалу, да, это прикольно Заходя в комнату, я тоже позже покажу комнату Как она выглядит тоже совершенно То есть очень большая комната По всем объемам да, Которые только могут быть там Для однокомнатного номера Он очень большой Итак, начнем с номера Пресловутых номеров, которые так Многие рекламируют Что они себе представляют Заходим в номер, слева имеем Ванна туалет, Опять же, огромное зеркало И... Душевая кабина. Душевая кабина себя представляет два вида душа, два сиденья и вот такая кнопочка посередине. Что это такое? Если вы на нее нажимаете, у вас будет якобы хамам. А мы не первый день находимся в этом отеле и скажу вам следующее: это подобие хамама, потому что кроме пара ничего нету, тепла нету, ничего горячего, просто вы Имеете некий пар в этом помещении Ну и сидите там вроде как, вроде как хамам, но на самом деле не хамам Вам периодически поставляют вот такие принадлежности Здесь мыло, шампуньки, ну и все что нужно В принципе, в принципе, все достаточно удобно, все достаточно хорошо Ну и реклама, да, там экономьте воду Действительно, товарищи, экономьте воду, пресной воды, мире мало. Зеркала, зеркало, зеркала, зеркала. И следующий объект нашего внимания – это гардеробная комната. Да, в принципе, удобно, большая, не надо шкаф делать, есть сейф, совершенно бесплатный. Но ну, опять же, какая-то бестолковость, опять зеркала. Ну, вот опять зеркала, зачем, для чего, глубина, видите, такая, да, смотрите, сколько там места было. Ну, опять зеркала. Ну, ладно, в принципе, как говорится, лучше, чем ничего. Во всю комнату, во всю длину, обратите внимание, зеркало, зеркало, зеркало, зеркало, зеркало, телевизор, зеркало, зеркало, зеркало. И та вот самая, этот балкончик с большой-большой, какой-то сонной кроватью, кровать, огромная кровать, которая во всех остальных отелях. Называется King Size. Здесь в принципе это обычный стандарт. King Size здесь номера немножко другие и кровати на самом деле больше. Они просто огромные, там четырех, можно сказать. И самая главная фишка этого отеля. Это джакузи в номере. Просто в номере у вас стоит джакузи. Вы стоите джакузи. В джакузи можно налить вот такие вот прибамбасы, синенькие это пена и вот, вот это уже, вот это уже жена уже высыпала, сейчас будет вынимать джакузи, это соль. Вот, ну что еще есть, обязательное включение программы, два бара, один бар бесплатный где есть вода, там пиво, все остальное другой бар вам предлагает платный. Есть алкогольные напитки, виски, пиво, <coughs> презервативы, тамбуксы <coughs> и конфетки. <coughs> в общем, все, что необходимо на отдыхе. Но обратите внимание, да, он сейчас проклеен. На остальном всегда лежит прайс, и вы будете видеть, что сколько стоит. Ну, в принципе, там бутылка виски и бутылка омолки, а цена одинакова примерно 45 евро. То есть в магазине вы можете купить, например, дешевле. Ну, и... Опять же, все-таки прибамбасики, кнопочки, которые все показывали. Вот нажимаем кнопочку, закрывается у нас жалюзи. На столе лежит пультик, который регулирует подсветку в комнате. Это стандартная подсветка, когда вы приходите из закрытой жалюзи, она примерно... Вот такой вот свет у нее, да, там нажимаете двоечку, красный свет, троечку зеленый, четверочку, сейчас начнет переливаться, видите, меняются цвета, но на самом деле, насколько сколько мы здесь живем, мы ни разу не пользуемся этой опцией, потому что, честно говоря, по-моему, напрягает, ну правда, очень напрягает. 7, когда у нас только одна точка горит, 8 вообще выключили. и единички обратно вернули на улице. На мой взгляд, долго в этом номере находиться нельзя. Когда долго находишься в этом номере, ощущение больничной палаты. Вот хоть убей, вот что бы там ни было, сидишь там, проснулся с утра, глаза открыл, там, да, надо быстренько собраться, одеться и валить оттуда, там, на завтрак, на обед, не знаю, там, куда ужин, на море развлекаться, но не сидеть в номере. Ощущение, вот, я не знаю, да, белые тона, да, потолок, да, зеркала, да, все очень отлично, но ощущение больничной палаты, то есть, ощущение, вот кто-то правильно, я читал один из комментариев где-то, написали «отель, у которого нет души». Основной, наверное, момент, вот, который хочу отметить, чтобы у вас было понимание, да, чтобы дальше уже вы понимали, о чем я говорю, а, в этот отель ехать, отдыхать невозможно. Если вы едете клубиться, тусить, Бухать, отрываться по полной программе Это отель для вас Отдых в этом отеле, он весьма ограничен По своему понятию отдых Почему? Во-первых, да, я уже начал с того, что номера похожи на больничные палаты Они большие, красивые, джакузи Знаете, вот весь этот отель Это одна большая площадка для селфи вот, где бы вы ни были, в любой угол, куда бы вы ни зашли, можно встать и салфануть сразу, блин, фотографию классную. Особенно это вот девочек, вот эти вот там инсталутки, да, э -э -э -э с накачанными сиськами там. Натуральных, вот на самом деле натуральных женщин очень мало было. Вот сразу видно, сразу видно, кто где находится, сразу видно, кто с чем приехал и с какой целью туда приехал. Это ощущается, моментально ощущается. И вот сейчас об отеле пока. И вот этот отель, это вот большая площадка, по сути, для селфи весь отель, ну, он, в принципе, сделан из двух частей, скажем так, размещение двух, двух типов, да, это большая коробка, бетонно-стеклянная коробка, стоящая на берегу моря, и рядом уже уровень немножко повыше, это отдельные, скажем, домики в два этажа, так называемые бунгало Адам, бунгало Ева, как-то так и называется, мы туда даже не ходили в ту сторону, ну, совершенно по другой цене, со своим как говорится, бассейном. Возможно, возможно, там немножко по-другому воспринимается вся эта жизнь. Но вот в этой вот бетонно-стеклянной коробке, в которой мы жили, в принципе, нам повезло, что наши окна уходили далеко от э, зоны бассейна. На самом деле, вот тот номер, который мы взяли, мы э, намеренно брали номер, который не выходит на море, потому что выходит он на бассейне. Бассейны это все время бумс-бумс-бумс-бумс, как понимаете, все время Просто потрясающий вид, вид на горы, вид на виллы. Большая часть почему-то стремится попасть, жить в номерах, которые выходят прямо на бассейн. ну посмотрите, то есть это огромнейший бассейн, по моему метров 50, наверное, не считал, но метров 50 однозначно, он очень большой бассейн. В котором тусят все То есть начиная с утра, люди там проснулись В 8 часов утра, пришли, положили Заняли себе э, пару шезлонгов И пошли там завтракать, обедать, там по своим делам, решать свои дела, конечно. И потом после этого они уже решили, э, как говорится, прийти в 3 часа, в 2 часа дня на море. То есть утра шезлонги, в принципе, заняты, но людей рядом с бассейном нет. Почему? Потому что, еще раз говорю, в этом отеле люди не отдыхают, они тусят. А тусят они, как правило, до 2 часов ночи. Это минимум. 2-3 часа ночи происходит тусовка все Дискотека, мероприятие, еще одна дискотека. То есть, по сути, если вы приехали сюда для этого, конечно, вы не проснетесь в 8-10 утра вас на завтраке не видно. Ну, по сути, так и есть. Когда ты выходишь на завтрак, и видишь там единицы людей, которые тусуются по этой столовой, там пытаются понять, что им поесть. Еды достаточно, еды очень много. Совершенно разнообразно, как для веганов, как для тех, кто любит мясо, для тех, кто там приверженец, не знаю, там морской кухни, креветки, крабы, и всего этого дела очень много, валом. То есть, отель действительно, ну вот, как он себя позиционирует, там уровень, наверное, ну, не знаю, там лакшиво не дотягивает, но э, топ, уровень, свой ценник он отрабатывает действительно потому что по идее там вот вопросов нет никаких претензий не было за все ну, мы там были 4 дня находились да опять же 4 дня для меня я уезжал на четвертый день для меня четвертый день был вот я у нас был рейс очень ранний в 8.20 утра но за нами приехал трансфер в 5.50 и я уезжал без особого сожаления из этого отеля то есть вот честно к четвертому дню я уже подустал Хотя я не считаю себя каким-то там тусовщиком, таким навороченным. Я там мы с женой там не находились постоянно на этих дискотеках, но везде в отеле постоянно в течение дня вы слышите вот это бумз-бумз-бумз-бумз. -бум -бум. Я почему не стал сразу выкладывать свое мнение? Я в течение четырех дней следил за аудиторией, не аудиторией, скорее, а за публикой, которая находится в этом отеле. По ошибке, по ошибке. На мой взгляд, то есть это Ошибочное мнение, в первую очередь. Туда едут девушки для дальнейшего знакомства с парнями. Это, на мой взгляд, и это, я уверен в этом, это на 99% ошибочное мнение. По большей степени этот отель, это некая показательная площадка. То есть, в принципе, знаете, вот я прошу никого не обижаться, здесь нет никакой гендерный при этом, гендерных каких-то отношений абсолютно, это, знаете, это площадка для выгула собственных самоваров. <laughs> То есть <laughs> приезжают парами люди, мужчины, парни, женщины. Скорее всего, это семейные пары. Скорее всего, возможно, кто-то с любовницей приехал, кто-то с подругой. Там, ну, дальнейшие какие-то отношения намечаются. Но это, знаете, это такой Парад самоваров, когда э, женщины приходят серо на каблуках, коротких юбках, шортиках, декольте мини, да, грудь 3-4-2, то есть, ну, действительно инстаутки, это все присутствует, это, это, это красиво, я не говорю, что это плохо, это действительно красиво, классно, когда действительно смотришь по сторонам, и это очень, ну, радует глаз, да, ты находишься в этой тусовке, и смотришь, что действительно есть классные, красивые люди, девочки, мальчики, которые там не сидят там на игле, не ширяются, которые не жрут, не вот такие свиньи, да, там разжатые приезжают Которые следят за собой Где-то становится даже самому стыдно Потому что, ну, при моих, там, 120 килограммах Я как-то, чья, так это Думаю, да, что-то не то Ну, благо, со мной жена была, как говорится На фоне было На фоне я выглядел неплохо, вроде как Соответственно, вот так вот Ребята лежат в бассейне Мужья лежат где-то, тусят там на море В бассейне, в бильярдной э, В боулинге Кто-то иногда попадает даже и в зал спортивный и девочки ходят, дефилируют по пляжу, по кругу бассейна, то есть, кто из себя лучше, ну, то есть, ну, реально, это, знаете, такое, ну, как это правильно назвать, такой пир для глаз и, и такой э, выставка самовара, собственно, самовара, ну, я не знаю, ну, поймите меня правильно, да, с чем это еще сравнить как поехать на людей посмотреть и себя показать. Ну, это такая поговорка есть, но, скорее всего, здесь по-другому. Здесь поехать себя показать, ну и посмотреть, может быть, кто-то есть лучше, чем я, или хуже, там, или сравниться с этим. Примерно это выглядит так. А, теперь по пунктам конкретно. Проживание. Как я уже и говорил, большие просторные номера, большой просторный с балкон, с, там, как называется, релаксационная кровать какая-то. Но больше 3-4 дней в нем невозможно прожить, напрягает. Напрягает именно вот, похоже на больничную палату. По крайней мере, мое вот, впечатление от этого номера. Второе. Питание. питание вопросов нет. <связь> Огромный ресторан с огромным выбором сладостей, с огромным выбором мяса, зелени, фруктов. То есть претензий нет, вообще никаких, абсолютно. Мой вам совет. Если вы езжаете в город за шмотками, покупайте шмотки, да, чтобы они вам вот на тяжечку заходили. Потому что пока All Inclusive, к сожалению, либо вы покупаете вещи. в начале вещи. Первый день приехали, купили себе вещи, ну и потом поехали отдыхать. Либо если покупаете где-то в середине отдыха и ближе там, к концу, покупайте вещи так, чтобы они были в натяг. Вот серьезно. Я приехал, я купил себе майки, они были в натяг. All Inclusive закончился, сейчас более-менее нормально. Это вторая вещь, которую я хочу сказать. Третья вещь, э отдых. Как, как таковой отдых, нет, его нет Есть тусовка, есть постоянный гайгуй, есть постоянная музыка, есть дискотеки, бары, алкоголь огромное количество. Всегда есть что поесть. Кстати, к еде я вернусь. Еда начиная с 7 часов утра и заканчивая 3 часами ночи. Пристав всегда вы в этом отеле найдете что поесть. Даже есть специальный зал. После того, как ужин уже закончился. Специальный зал, который начинает работать с 23 часов и до 3 часов ночи Туда сносится вся еда, которая была на ужин, сносится туда То есть вы можете зайти, даже поесть в час, в 12 без проблем Так же, как с алкоголем, да, алкоголь везде, в бары бесплатное пиво Ну, пиво, как говорится, эфис, да, он везде, вся турция на этом пиве сидит с алкогольным, да, там и виски есть, и шампанское, ну, все это, сами понимаете, да, я всегда вам говорю, ребят, что когда ездим, если вы едете в Турцию, и в Турции вам хочется вот именно сделать тур такой вот, побухать, э, ну, при выходе, если особенно вы в Анталию прилетаете, при выходе из самолета в зоне после того, как вы уже прошли паспортный контроль, есть duty free, Зайдите туда, ну, не поленитесь, ну, купите себе нормальный алкоголь, там, не знаю, 3-4 бутылки, там, виски, сколько вы там его выпиваете, там, водку, шампанское, что вы пьете, возьмите нормальный алкоголь, а, ну, вот, я не знаю, почему, но весь алкоголь, даже иностранный, в Турцию, но ну, он плохой, он очень низкого качества. Поэтому возьмите себе там 2-3 бутылки, там, насколько вы там едете, как вы пьете, там интенсивность вашего выпивания И уже отсюда будете, то есть с нормальным алкоголем будете жить И голова не будет болеть, как говорится, и с желудком, и с печенью будет все нормально Ну и теперь давайте напоследок рассмотрим некую потребительскую историю Что есть в этом отеле Что касается моря в момент, когда мы были там Я уже говорил, это пик бархатного сезона Температура воды При температуре воздуха 40-43 градуса Достигала примерно 27-28 То есть, это действительно хорошая Теплая вода Море спокойное, чистое Ну, в принципе, Средиземное море Я не помню ни одного места, Где бы я был, и Средиземное море было где-то грязное Что касается Пляжа как мы уже, в принципе, с вами определились, что отель является тусовочным местом, а на пляже людей значительно меньше, нежели людей, которые находятся у бассейнов. Есть в отеле три бассейна. Это один, первый, основной бассейн, который находится, так, скажем, на нулевом этаже, по-моему, так. Это вот основная тусовка, где проходит постоянно каждый, скажем, Каждый день, начиная приблизительно с трех часов дня. С трех или 4 часов дня там происходит какая-то тусня. Значит, второй бассейн находится чуть-чуть ниже на этаж. Рядом с этим вторым бассейном находится ресторан, где в обеденный перерыв там, или там, во время съезды, или как это правильно назвать, вы можете поесть, пообедать, если вы не успели это сделать э, в другое время во время обеда в основном в ресторане там много всяческих вкусностей какие-то коктейли постоянно наливаются мешаются, какие-то вафли готовятся, в общем мы туда не дошли мы были 4 дня, мы туда не дошли ну, не посчитали нужным, нам достаточно было того э, что было в ресторане, мы успевали на завтрак на обеда и потом мы приехали мы просто приехали отдохнуть, повляться на море знаете, как потюленить на море нам в принципе нам это удалось это второй бассейн Третий бассейн, он рядом с горками Горки периодически открываются, периодически закрываются От Такого плана, то есть им мало кто пользуется Считаю, что это детское удовольствие Ну, взрослые тоже там дурака повалять любят Ну, бассейн такой немалочисленный, но там всегда есть свободные шезлоны Что касается моря, пляж Пляж песочный Пляж поделен на две, даже можно сказать на три категории. Первое, при входе на пляж справа, там, где находится, собственно, ресторанчик, бар, там, где можно напитки разные заказать. Мороженое. Исключение в этом баре на пляже, нету крепких алкогольных напитков. Там пиво есть, шампанское, такие вещи, крепких алкогольных напитков, как тех напитков, которые находятся наверху на у бассейна, их нет на пляже. С правой стороны это бесплатные шезлонги, где вы можете просто прийти кинуть полотенце и позагорать. При входе на пляж с левой стороны находятся до сих пор не понимаю, как назвать правильно, беседки, наверное. Да, да скорее всего, беседки, которые затянуты, скажем, занавесками, там мягкие матрасы, да? несколько, по-моему, два Уровня. Одни чуть дальше от моря, другие чуть ближе на первой полосе к морю Они, соответственно, платные И третья часть, которая находится, она находится на пирсе На пирсе находится также несколько беседок, по-моему, штук 8 их Или 6, сейчас не буду говорить И, собственно, сам пирс, уходящий в море Там тоже стоят шезлонги Ну, если вы успеете, если вам повезет И вы любите загорать на пирсе Вы можете также там разместиться на этих шезлонгах. Что касается ценника, с правой стороны тот пляж, о котором я сказал, с шезлонгами, с обычными, он бесплатный и есть три категории вот тех называемых беседок, да? это когда там вы хотите уединиться, находиться под крышей постоянно, под тентом и плюс сюда входит некий сервис. Скажем так, беседка такого плана на у бассейна будет вам стоить 50 евро, беседка... В первую линию моря с левой стороны При входе на пляже будет стоить вам 70 евро В день, в день. Соответственно, вы пришли с утра там, И на весь день и вечером беседка за вами закреплена И третье, третий уровень Это уже на пирсе На пирсе беседки уже более такие Более солидные Там мягкие диванчики Помимо еще есть другие шезлончики Они стоят 80 евро в день Точно так же в каждой беседке, которую вы берете есть бар, в котором есть кола, фанта, спрайт, вода постоянно находится, пиво какое-то там минимальное количество, но оно есть оно присутствует, тот же бар, тот же набор который находится у вас в номере, бесплатный бар соответственно к этому же, к этим же там 80 евро включено то, что вам принесут тарелку с фруктами шампанское и будет курировать туда-сюда официант, который вы можете сделать ну, любой абсолютно заказ там, он вам с бара принесет, что стоит в баре. Если вам что-то там захотелось в данный момент, он сбегает, принесет вам это все дело. А в беседке, которая за 80 евро. На, на перси Еще включен, скажем, обед То есть вы можете не ходить на обед, сказать Принеси мне там какой то нарезку, чего-нибудь Какие-нибудь закуски, официант вам принесет Но, честно говоря, не рекомендую Не рекомендую питаться на пляже Потому что, ну, реально очень жарко Может быть, это только в начале, не знаю Июня там или в конце мая mm -hmm. Можно так себе позволить А так, конечно, ну, мне кажется Лучше уходить с пляжа в момент обеда Потому что мы, допустим, даже в октябре месяце Находясь на пляже, да мы приходили на пляж часам, наверное, к десяти и уходили оттуда в районе часа, потому что дальше уже наступало время, когда не то, что жарко, уже переутомляешься от того, что ну, кислорода не хватает, скорее всего, так. Поэтому лучше с пляжа уйти, потом вернуться там в 3-4 часа И продолжать загорать уже там до 6-7 вечера, как вам будет удобно <coughs> То есть это что касается зон Что касается сервера, что касается сервиса Есть в отеле парикмахерская, есть в отеле салон красоты Есть в отеле несколько магазинов, в которых вы можете приобрести все самое необходимое Есть хамам, есть вот та самая зона Вы можете получить различные услуги типа массажа скраба в общем все все все все что необходимо вам на пляже для отдыха не знаю ну кому что также еще один скрытый бассейн есть который находится под крышей но там в то время когда мы там были я никого не видел потому что ну мне кажется приехать на море И идти э, в этот самый загорать в другом месте под крышей ну наверное это не очень хорошо ну, а так, в принципе, вы должны понимать, что я делаю оценку этому отелю, ну, скажем, с высоты своего возраста, наверное, и если посмотрит этот отзыв молодежь лет, там, 20-25, да, которые были в этом месте, они скажут, слушай, дядька, ну, ты что-то, ты что не прав, там действительно круто, хорошо. Именно поэтому мой отзыв для тех, кому, скажем так, за, ну, 35-40 лет, да, потому что есть такие пары, была даже пара, вот видел, честно говоря, у Ажуха лет 65, наверное. Молодцы тоже не приехали там, и на дискотеке были там, и у бассейна были. Ну, тоже ребят приехали отдыхать. Вот. Поэтому мой, как говорится, отзыв именно для тех, кому уже там, ну, за 35-40 лет. А для молодежи, наверное, да, действительно, это круто, хорошо, замечательно. Ну, просто иногда попадает так, что вам предлагает отель, а вы не можете понять сразу, что с этим делать. И все, что там смотрите в других блогах, да, никто не соврал. Я посмотрел много блогов, никто не соврал, каждый высказал свое мнение, как посчитал, то и показал. Я говорю вам то, что увидел я, то, что увидели мы, как мы собственно говоря отель оценили, скажем, по пятибалльной системе, по пятибалльной шкале, это такая строгая хорошая пятерка для определенной аудитории. Ну, все. Скажем так, для себя я бы оценил в этот отель в твердую четверку Вопрос, поехал бы я туда Знаете, 50 на 50 Если я увижу что-нибудь другое лучшее в таком же там плане да, Наверное, я поехал бы уже в другое место И если бы ехал я в этот отель повторно Три, максимум четыре дня Две недели Опять же, если вам 40 уже там Лет, две недели Неделя в этом отеле Ну, выдержать, мне кажется, сложно если, опять же, если вы не приезжаете на море, только побухать. Всем добра, всем пока.